Всем огромный-огромный привет. Приветствую всех на канале Юрий и Лариса Иванова. Лайф у меня сегодня... Большая радость, когда мне едут гости, я решила приготовить салатик. Он был сытный, вкусный, красивый. Все, что было дома в холодильнике, буду использовать. Салатик будет называться Рокус. Из-за вот этого лука будем цветочки из него делать. Ингредиенты самые простые. отворила картофель, морковь. Взяла два корочка, но я сниму с них мяско. Шкурку использовать не буду. варено копченая корочка. Отворила 5 яиц, кукуруза, баночка. Мне понадобится пол огурчика, зеленый лучок и майонезик. И по желанию можно еще посадить. Если нет окорочков, можно взять карбонат, можно колбасы какие-то взять. Все, что угодно. Мне поэтому нравится этот салатик. Все, что вам нравится, то и кладите. Главное, украсьте его сверху цветочками. Вот вам и будут кроколи. Мне нужно почистить морковь, картофель, очистить окорочка. Мы встретимся с вами. Смотрите, сколько у меня отходов осталось. Мясо чистого 350 грамм. Картофеля 500. Моркови 250. Кукурузы одна банка. Сейчас я все это буду нарезать помельче. Как же все-таки просто готовится этот салат. Нарежу огурчик. Огурца я взяла 200 грамм. И тоже добавляем в общую миску яйца. Нам нужно отделить желтки от белков. Из белков мы будем делать снег. Крокус это под снегом. Желтки нужно измельчить и добавить ко всем ингредиентам. Добавляю 3 ложки майонеза, таких щедреньких Перемешиваем. Какой яркий, красивый, заметили? Еще и вкусный. Я подготовила блюдо такое глубокое. Полянку я сделала и теперь мне нужен... нужно снег натереть, имитация снега из белков. Возьму совсем немножко майонеза. Вот так вот немножко смажу. И теперь мне нужно равномерно распределить снежок. Мне нужно несколько перышек зеленого лука измельчить. Так этим луком я украшу с краю. Ой, как красиво. Сейчас буду украшение готовить. Ну что же, я украшаю полянку свою. Видите, некоторые перышки лука падают. И я вот, смотрите, взяла зубочистку. Сейчас одену перышко лука и вставлю его. Салатик готов. Посмотрите, какой он очень даже симпатичный. Не только вкусный, но еще и выглядит аппетитно, красиво. Не правда ли? А сейчас я себя похвалю. ну какая же я умница, какая я гостеприимная хозяйка, как я встречаю своих гостей. Смотрите, я приготовила еще тортик, Наполеон, салатик, а еще в духовочке у меня курочка огромная зажаривается с овощами. Сейчас приедут мои гости, и я их обрадую таким вкусным ужином, ну и вы порадуйте себя и своих гостей таким салатиком. Видели же, как он просто готовится. А вот и курочка подоспела для гостей. И гости прибыли. О, девчонки и мальчишки, сейчас я попробую салатик. Тут мне сынок привез пивасика собственного изготовления. Сейчас а я это... А там еще и внучка тоже что-то говорит. цветочек. Так, пробуем салатик. Не буду говорить. Да уж, скажу. М -м -м, обалдеть. Как всегда, моя жена на высоте. Фантастика. Всем пока. Всем пока-пока. Крепкого всем здоровья. И до следующих встреч. Всем пока-пока.